Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 5 января 2018 года. Канал Пудавы власти. Программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Станислав. У нас прямой эфир. Вещаемый из Дальнего зарубежья. Два месяца. Сегодня вот такой юбилейный эфир. Два месяца, как идет наша революция, но не 30 дней получает, не 60 дней, а 62. Да? дня в связи с тем что там 31 день был вот такие дела так что напоминаю что у нас новый биткоин кошелек и новый вот под описанием значит, дара, эти, донаты. донаты, так что вы смотрите внимательно. На старые кошельке, не надо ничего перечислять. Так, вот сегодня у нас значит, письма тоже пришли. Написал Павел, которого задержали в Тверской. Отсидел он пару суток и так далее. Вот он просит на рифкоины зачислить. Сейчас как раз работа у нас идет с ревкоинами. То есть создается новая система под рифкойны, и как раз мы имеем в виду и всех, кто так сказать, подвергся репрессиям, все эти люди получат начисления соответствующие. Из Краснодара сообщают, что приходят сейчас с обысками, значит, призывают телефоны, жесткие диски и так далее. То есть поэтому. Путин вот на охоте, может там какой-нибудь случай случайный да, несчастный случится. Да, травма на охоте случится, Значит, просим очень для наших соратников помощь в Киеве. Нужно помещение под студию, нужна компьютерная техника, жилье и так далее. То есть все, кто в Киеве может помочь, наши соратники помогайте, потому что. Это необходимо для организации канала народовластия, для круглосуточного вещания. И, в общем-то, любая помощь будет очень нужна. сегодня я выходил ну, на секунду в эфир, потому что что-то не смог через поток. Пришлось по телефону хрипушу а такой делать в эфир, где был Растогуев, Аврора. И, значит. Володя Ванюсенко, который сейчас в больнице весь изрезанный лежит, значит, он тоже был в этом Да, фото его не ну, могу сейчас поставить. Он показывает 5.11. И значит сейчас уже более точная информация о тех людях, которые его порезали. То есть они пришли его убивать он смог отбиться, если бы он не отбился, они бы его истыкали. Скорее всего, это были ушлепки из ДНР и ЛНР. Ну, 99%. Mm -hmm. То есть, в принципе, мы на 100% уверены, что это так. Ну, всегда нужно mm -hmm. оставлять, так сказать, маленькую долю. То есть, Володя, в общем-то, даже не из-за 5-го, 11 не из-за революции в России пострадал. А из-за того, что такую принципиальную хорошую позицию имел в отношении Украины. То есть всячески везде выступал против войны на Украине и всячески демонстрировал свое неприятие путинской гадкой политике. В любом случае у всех гадостей есть один автор. Это Вова Путин. Да, конечно, безусловно. Есть, сказать, что это какие-то вот они там отморозки из да. ДНР. Они ЛНР, откуда Они не сами по да, себе маленькие. Это совершенно точно. Поэтому, конечно, здесь заслуга в кавычках Путина. Но Володя звук пишет. Чувствую, помещение пустое. Нет, причем здесь помещения нет, никакого отношения к помещению это не имеет. Так, <coughs> попробуем сейчас что-то изменить немножко сейчас. Ага. А вот так, а вот так, как звук, я буду говорить погромче и вот верну мне ники вещи так, вот вот геннадий сочи хороший прислал комментарий не засоряйте байкал там еще китайцам детей растить ну да это точно пишет звук норма очень хорошо говорим микрофон говорят про... я не говорю микрофон могу а, даже вот сюда поставить микрофон будут, как, э, этот микрофон буду как этот Пелос да, так вот микрофона. Ну, вот. Сообщили, что Балайчника Калинкина убили, оказывается, еще 30 декабря. Это, в общем-то, земляк наш. И что звук? Плохой, действительно. Вектор ну, некоторые пишут, что глухой какой-то звук туалет. У Стаса, говорят за лучше. Ага. Да. Кашлит хорошо, громко. <с> да, кашлит громко, очень хорошо. Значит, вот погиб саратский музыкант, который выступал в группе после одиннадцати. Ну, интересно, нужно посмотреть, как будут развиваться события, из-за чего все это произошло вообще. И Саратов опять всех порадовал, да, помнишь, мы сказали, что в России даже говно взрывается, да. Вот в Саратове шестиметровый фонтан из говна бьет из-под земли в самом центре, то есть это не недаром Вова, ну и как бы все его присные да, все его сатрапы, и в частности, я это говорил про Радаева, губернатора Саратовской области, что это те люди, у которых в руках говно ржавеет Да, понимаешь, да? Вот это как раз так оно и есть. Ну, это надо умудриться. Я, конечно, не специалист в области канализации, но это, наверное, в водопроводе, где высокое давление можно добиться. Бывает, да, но я не знал, но вот видишь, какая да, новость. Да, и значит, вот написали по поводу празднований в центре Москвы новогодних. Значит, человек под ником Василий Обломов написал: был в центре, народ загоняют через рамки, половина из которых работает условно, а вторая не работает. В огражденные зоны, где люди медленно продвигаются в общем потоке до очередных рамок. Вокруг этого какие-то развлечения, куча ментов и автозаков. На Красной площади вообще ад. <напрошу> <сOR> <сOR> да, <сOR> <сOR> то есть они не могут запретить праздники, а разрешить тоже не могут. Потому что они же должны какие-то контрреволюционные мероприятия делать. Вот потрясающая ситуация. Нам говорят, революции нет. А контрреволюция, а контрреволюция есть. есть. Вот вы мне как можете объяснить? Да. да? То есть нет никакой революции. Ну, Альцов, да нет революции. Ну, а как ее нет, если есть контрреволюция? То есть, если нам противодействуют такими силами, по закону Да. А если то должно противодействовать. Конечно. И... Значит, Захар Есин такой, есть тоже автор из Твиттера, увидел интересный, так сказать, интересный парадокс. То есть, он написал, от высочайшего уровня 86% народной поддержки и, и там обращение Путина к народу, да, и комментарии к этому видео отключены на всех каналах путинских ТВ. А -а -а. То есть нельзя прокомментировать путинскую вот эту херню, представляешь? Конечно. Кроме троллей, там никто ничего хорошего не напишет. Все напишут мудак, сволочь, там, вот. да, и так далее. Мальцев совсем головой поехал. Блядь, ну что ж, это не самое страшное головой-то поехать. Да? Самое страшное душой поехать. вот эти люди, которые сейчас у власти, они душой поехали, душа их давно в аду, в аду. Да, головой поехать это не так страшно. У нас самые лучшие а, как бы, движения в мире создавали люди, поехавшие головой. Да, которые, причем официально даже были поехавшие, ну такие, как Циолковский. А Виталий Бутерин, тоже тантист. Ну да. Слава, научи так виртуозно жить в виртуальной реальности. А вот я вам могу сказать, а вы как-то прищутитесь немного, постойте и посмотрите на весь этот мир, и может окажется, что не я живу в виртуальной реальности, а вы как раз живете в виртуальной реальности. Да? Абсолютно правильно. То, что у нас происходит, это все виртуальная реальность. Так что такие вот дела. И... Я вот по поводу виртуальной реальности еще давным-давно написал такие строчки, ну, блин, может быть, ну, когда Путин, так сказать, во всеоружии уже стал, наверное, на второй срок пришло, или, может быть, во время этого срока, да, я написал в подражании Некрасову вот как раз относительно говна, того, что на голову срут, и, и как же, вот я такой секторин короткий, подражание Некрасову, чем это так воняет? Русский мужик пеняет. Эко смекнул новатор. Стали на голову класть, одену-ка распиратор, а мог бы и снять власть. Понимаешь? То есть, вот два варианта, когда тебе усырут на голову. Ты можешь распиратор одеть, да, и не нюхать. А можешь власть просто снять, и тебе некому будет срать на голову. Вот это да, разные да. вариации реальности. Вот какая из них виртуальная, какая настоящая. Да читают, не замечать реальности, чтобы не было мучительно боли. Да, что... да, да, да я же мог бы, да, ну. Но... Такие вот дела. Как будто всё... Да, и вот э, очень сильно удивились на Западе, особенно перепостили люди, которые проживают э, в разных странах. Э, там в Канаде, там, я не знаю, в Норвегии. Перепостили такое, значит, что... Новости Первого канала сообщили об акции новогодней: Подари дрова. Бля! Акция подари дрова. И вот, да, это за, за гранью. Вот пишут, почему в холодной Норвегии, Канаде, Финляндии, Швеции, Исландии, Эстонии нет акции Подари дрова. Как там вообще старики выживают? Без дров, да? Представляешь? Жесть, вот такие вещи, они вызывают настолько яростную такую реакцию, что хочется просто взять пулемет и повалить там всю эту образовку. Понимаешь, то есть уже, ну, понимаешь, что ты человек, что у тебя душа, бессмертная душа, что не надо брать грех на душу, но, блядь, так хочется, а! Слайк бойкотировать выборы нельзя, и Путину плюс. Нет, это как раз Путину большой минус. Если мы бойкотируем выборы, и на них придет минимум, и все понимают, что хуйло нелегитимно, и все менты его, хмыри, ФСБшники, понимают, нелегитимное хуйло. И бойкотируем выборы, но ну не просто выборы бойкотируем, но Путина бойкотируем. Да? Мы же понимаем, что это выборы Путина. Путина, на должность Путина, да. Да. И вот спрашивают нас, а вы знали, что 18-й год, точная копия 90-го года, э, даты и дни недели полностью совпадают? Это с точки зрения календаря, да, а с точки зрения объективной реальности, конечно, нет, потому что в 90-м году был Советский Союз, огромный, который до сих пор утилизировать Путин никак не может, разворовать никак не да, может, да. И многие другие вещи, да, и в 90-м году наступала свобода, то есть мы понимали, да, что да, мы да, идем к свободе, да, а сейчас мы не понимаем, куда мы идем вообще, то есть да, мы понимаем, что мы делаем революцию, и мы понимаем, что у нас все получится, да, но мы не понимаем, какие будут далеко идущие последствия. То есть мы понимаем, что чем быстрее мы схерачим Путина, тем более легкие последствия для нас будут. Ну, относительно, по крайней мере, потери территорий, поскольку Путин ну, еще не все успеет Китаю отдать. Ну и так далее. Но мы понимаем, что последствия будут уже очень серьезные. Так, мы видим вас новое телевидение, попросим не териться. Это... В новом телевидении, может, как раз и надо материться, а? да. Сотрудник, сотрудник Росгвардии, значит, вот, задержан в Грозном. В новогоднюю ночь стрелял он, я так понимаю, из оружия табильного вверх, но попал в окно. Он попал или кто-то другой и убил 15-летнюю девочку в новогоднюю ночь. Вот такое несчастье произошло. Представляете? Ну меня не это потрясло, хотя, ну, маразм, конечно, то есть э, это рассказывает, что Кадыров там порядок навел, охереть порядок, когда росгвардейцы пуляют и ставят вооружение. Знаешь, как объясняет этот росгвардейц э, свою невиновность? Ну как опричники объясняли, они защищают правое дело власть. Нет, он, он, он, он и не скрывает, что салютовал в часть Нового года. Он говорит, все стреляли росгвардейцы, я нет, тоже стрелял, нет, нет. вы проверьте, может это не я ее застрелил. Вот и это главный аргумент, можете представить, что там творится вообще? Жесть. А Кадыров по поводу стреляющих свадеб высказывался. Какие нахуй свадьбы, когда там у него Росгвардия пуляет в Новый год, надо на полу, на полу лежать, чтобы не прибили. И то отрекшетирует, и то убьет. Ну, Альцов, ты же был первым человеком в городе в 90-е годы, что хорошего ты сделал. Что хорошего сделал очень много. Но это любят обычно путинцы говорить, что они хорошего сделали много. Да? Я могу сказать, что Саратовская область единственная, благодаря мне Николаю Сидоровичу Макаревичу, царству небесных, кто рассчитались со всеми обманутыми вкладчиками. Хопер Инвест этих... МММ и все остальные За счет бюджета Я сделал Я и Макаревич Николай Сидоров Царствий небесный, святой человек был. Самое главное, сделали максимум, что можно В режиме не делали подлости это... Да, да не, не, мы много сделали очень И я вмешался Когда вот раненых из Чечни Привезли и помог достать антибиотики, не было ни одной ампутации, ни единой ампутации, и многое другое. Себя, уже... Да, ну это можно до бесконечности перечислять. Я говорю, я говорю те вещи, которые сейчас пришли в голову. Я помню, в 97 году ушел на второй срок, и нужно было листовку там какую-то готовить я говорю, ну, там, сколько обращений граждан было, сколько мы помогли людям? Ну, тысячи, там, 700 с чем-то человек. Ну, ладно, 3 тысячи. Следующие выборы наступают, и мне приносят эту же листовку, там та же самая цифра стоит. Я говорю, а цифра почему другая? Он говорит, Слава, ну, да? говорит, откровенно, ну, кто же поверит, то, если сейчас написать реальную цифру, там уже за 10, говорит, ну, кто поверит? Ну, 3 700 нормально? Я говорю, нормально. Вот, десятилетия, я 13 с половиной лет был депутатом, эта цифра была, она не менялась. И все прикалывались, показывали, вот, смотрите, цифра не меняется. Она реально не менялась, потому что, если бы написали реальную цифру, ну, не поверили бы, это просто люди. Понимаешь? Потому что я один из двух депутатов, кто постоянно проводили прием Остальные всегда там спрыгивали куда-то. Такие вот под Саратовым. Женщина задушила сожителя поясом от халата в доме соперницы. Вот такие вот прям какие-то эти. Да, прям эти, я говорю, вот шекспировские прям страсти. И, и вот представляешь, кто-нибудь опишет вот такое в какой-то пьесе драматической, какой-то с накалом, какой-то Вильям влия... наш Шекспир. И через триста лет никто не будет вспоминать, как же здесь было муторно, херово, а будут вот эти страсти кипеть на сцене, представляешь? То есть никто историческую эпоху эту не будет оценивать иначе, как вот через эти картинные страсти. Да... Так, вот пьяный житель Твери погиб, спускаясь с 10 этажа на простынях. Ну, это тоже вообще вот классика такая. Как... Вот хороший комментарий. В Тюмени в поддержку Путина пришли 9 человек. Да, мы как раз об этом будем говорить да. сегодня. Да, действительно, в 5 человек пришли в Питере. Причем все, все орут не 5, а 9. Ну, 9 четверо. А, нет, вру. 4. Пятеро были организаторы, а четверо пришли, представляешь? То есть в штаб Путина в первый день. Здесь тоже вот э, в поддержку Путина пришли 9 человек, а там в Тюмени 650 тысяч. Это не, неизменная память. Погуглите, пожалуйста. Ну, люди уже понимают, что пачкаться не стоит, а вернеть мазаться. Ну да. Они давно скоро Путин не будет. И такие вот дела. В Иркутской области после пожара в частном доме обнаружили останки людей. Уже не пишут, что там сгорели. Да, да. Обнаружили. обнаружили. Какие-то есть. Там вот, что -то. Да, да революционные, да. может, останки. Сгорела вот в эти новогодние праздники вся Россия. Сведения МЧС не дают никакие. Запрет на это. В новогодние праздники нет никаких сведений о пожарах. Сгорела куча народу, Просто вообще невероятно сколько. Ну, такие дела. Рейсовый автобус в Москве с фонарный столб. Ну, это же классика такая. Москва, автобус, фон, фон, фонарь, да, аптека, фонарь, аптека, да. Ночью лиц, фонарь, аптека, плюс автобус. надо Ночью улице, фонарь, аптека, плюс автобус. Или минус автобус. Тут уж кому как... Под Красноярском полыхает пассажирский автобус. Вот еще минус автобус. Видео обошло уже интернет. В Новосибирской области загорелся обувной цех Хабаровские Спасатель. А вот я думаю, что в Новосибирской области обувной цех, это опять китайское детище. То есть все, что вот от Урала сейчас горит, взрывается, это везде китайцы. То есть там норм пожарной безопасности Но вообще не соблюдают. Они, по-моему, да. себя-то да. себя не соблюдают. А здесь им зачем? Здесь им все с рук сходит. Полный баланс в Да. А вот все Федор... Злюгер написал, в год собаки желаю всем нам жить, как Корги Шувалова. Ну да. Хороший прикол. Действительно, да. Если бы наши бедняки имели столько, сколько собаки-шувало. Слава, ты не думаешь сниматься в кино? Борода супер. Я в документальном желательно потом после революции. Да. Окончание ее, и когда будем Вову Путина вешать, я бы очень хотел сниматься рядом в документальном кино. Вову про Крым снял, и да. с ними проливали. Да, такой. Знаете, я как раз написал, что э, в, в Твиттере, что э, это, если бы снимать реальный фильм про Путина, он бы назывался ⁇ Спиздить все ⁇ Помните, как у Шварценега? Да, да, Вспомните да. все, а это спиздить все. Так что, вот такие ну, дела. Кроме этого, он еще сколько народу погубил. Самое страшное. Слава, ты бы согласился Путину морду набить? У вас да, какие был да. удовольствия, честное слово, согласился бы. Вы даже не представляете, с какой радостью. Я сутки круглые сутки не открывается. Ну да. Хабаровский... Спасатели вывели из лес шесть потерявшихся туристов. Видишь, вот такое вот рождественское чудо случилось. В Чечне уничтожили убийцу главы отделения полиции. Вот опять та же самая уничтожили. ситуация. Это опять уничтожили. То есть, он говорит, он отстреливался да. до конца и так далее. Никто даже не пытался этого человека спросить, а ты что это, Ментат главного застрелил? Ну, наверное, была причина. Ну, Просто да, так да, не да. стреляют главных ментов. Вот. вот и... Хороший комментарий. Мальцев демон революции. <laughs> Я думаю, это правильно. Такой Врубелевский демон, да, да, да. или как, или Лермонтовский, да, он, он был могуч, как вихрь шумный, блистал, как молния струя, и гордо в дерзости безумной он говорил, она моя. Вот. Наверное, вот такой демон революции <кười> <кười> Так, А где твоя революция и матом? А, вот мы только сейчас э, Ти, Наиль Евстинов Вот, Наиль, мы только сейчас говорили Что вот такие, как ты Именно хуеплеты говорят о том, что революции нет. А как же нет революции, когда есть контрреволюция? То, что можно увидеть непосредственно, то, что делает Путин. Проводится полицейская операция безостановочно по всей России. Спецслужбы и полиция проводят операцию по сохранению Вовы у власти. Значит, что это такое? Значит, идет революция, а они совершают контрреволюцию. Это типичный научный подход, то есть да. объективную реальность узнаем вот по-разкосвенному. Да, Украину, что... конечно. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за неисправности автомобиля. Только раньше из-за неисправности дорог попадали, а теперь еще и неисправности автомобиля. А откуда он возьмется исправный на таких дорогах? Да? Откуда возьмется исправный автомобиль, если запчасти поддель, поддельные? Если в общем-то, у населения просто не хватает средств никаких. Люди ездят на раздолбанных машинах. На таких, на которых, в общем-то, весь мир давно не ездит. Вячеслав, какая там за бугром водка вкусная? Я водку, водку не пью, честно я вам скажу. А, это... Так что, насчет вкусно и невкусного, по мне вся, вся водка одинаковая. У меня зуб болел, я водкой зуб полоскал. Но я всегда, когда у меня горло больное, я водкой горло полощу или там зубы. Но вроде мне разница, ну я небольшой специалист в области водки, не показалось большой разницы, да, так вот на, на вкус-то. Так что, и, значит... Интересная тоже вот тема, оказалось, что количество россиян, которые живут меньше, чем на 7 долларов в день, выросло до 63,7%. Представляешь, говорится в докладе МВФ, а восемь процентов россиян тратят меньше, чем 4 доллара в день. Это нищета. 63,7, представляешь, меньше, чем на 7 долларов. Это нищета. Представляешь, эти суки заказывают обеды по 30 тысяч евро за счет народа. А народ живет меньше, чем на 7. Думаю, троим приводит это. Да. Беженцам из Африки в Европе платят 13 евро в сутки. Представляете? 13 евро. То есть это в два раза больше, чем живет российская семья. Беженцы. Это беженцы. Да, пишет, автомобиль из говна, да. Автомобиль строения из говна, да, все из говна. Петухи из говна, автомобиль из говна, собачью пряжку он из говна сделали, все из говна. И говно еще и взрывается. Говно и, да. и вот, чтобы это... Происходило уже вечно, организовались первые в России пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Да, да, раз собрать их невозможно вживую, можно подписать. Ну, будешь да. подписывать. Да. Смотри, куда они едут. Вот, значит, сообщила об этом региональный координатор движения Волонтеры Победы в Хабаровском крае. Анастасия Брага Я предлагаю Анастасии Браге который поддержит Путина поменять фамилию На боярышник Это yeah. будет справедливо Анастасия Боярышник все ясно. Путинская какая какие, ну, Какая же ты Брага Ты боярышник Это совершенно точно И вот как раз пишут про Тюмень Что пришли 10 человек Вот нам скажут Вы сказали 9 10 человек И Припишут, спрашивают, сколько ему припишут голосов 18 марта. Такие вот дела. Ну, и уже написаны все итоговые протоколы. Это все да, и вот пишут, что резервный фонд России, которого уже нет, но ну, это реальный указ, да, объединили с фондом народового полудостояния, которого никогда не было. Ну, То есть, В да, да, случае да. отношений народа. Да, да, этот вот Владимир Матов написал, мне очень понравилось. Центробанк России отказался в... Центрой Центробанк. Я, видишь, как это? Здравствуй, Фрейд. Да, центр сберком России. Что центр сберком, что Центробанк отказал в регистрации группы избирателей которая была создана для поддержки и самовыдвижения, значит, вот этой супруги муфти Дагестана Ай, Айны Гамзатовой. Сейчас, понимаешь, там несколько идет потоков, то есть каждый пытается свою конфигурацию в Кремле, то есть там нет единого да, центра. Не знает, да. В принципе, нет такого решения. Нет, принципе, конечно. Сумптура, да. да. И поэтому... Одни люди говорят, эту муфтью давай, ее втюхивай, а другие говорят, да вы чего, это же Дагестан, мы можем там процентов нарисовать за Путина, а если там будет женщина из Дагестана, то может этого не получиться, нафига нам этот геморрой, И вот представляешь, у них сейчас битва, Мальцев, тебя в Телеграме двое. Не пойму, какой из них ты. Второй, поход ФСБшник. А у меня нет групп в Телеграме. Ну, моих, по крайней мере. Так, и... Так, и... Вот этого мы забаним. Сволоча, сволоча. И Путин писал закон о доступе малого бизнеса к закупкам госкомпаний. Это вот, Представляешь, приходит малый бизнес к господину Сечену, не к господину Сечену, а к держащему апахало, над держащим апахало, над держащим То есть... Какому-то хмырю, который сидит под замом помощника, советника Сечина. На каждом этапе коррупционной нет, нет, главное не это. Приходит он и говорит, а вы видите закон. Меня госкомпании, э, к закупкам в госкомпании подпустили. Кросс нефти. А им говорят, слышь ты, Сечин на суд не явился. Нахуй послал там всех, вместе с Путиным. А, а тебя с этим законом, блин, вот так трубочку. Да, в трубочку сверни засуни засунь его себе там, представляешь? Закон. Вова, ты охерел, какие у тебя законы? Ты чё? Закон, блядь. Основной закон Конституции, ты ей давно вытер жопу, Вова! Законы вовсе То есть не -то пожалел оставил а хвост Да. Россия ждет, россиян Россия ждет серия улучшений в качестве жизни. Вот там об, объяснил это Песков, и его спросили по поводу достижений, и он сказал вот что. Назвать какое-то одно достижение было бы неверно, потому что на самом деле достижений Давай. очень много. Их очень много. Поэтому одно даже нельзя назвать. Так много, что даже, блять, одного не назовешь. Представляешь, какая мразота? А я. Сегодня разговаривал с одним близким человеком, он в России, и он рассказал мне, как на Новый год попал случайно в латную компанию. То есть это э, люди, с которыми как бы, у него отношения, но он не общался многие годы, а попал в латную компанию, там притащили какого-то урода, которого он до этого не знал. они тватники, а там притащили совсем отмороженного, который кричал, что Навальный фашист. Он спрашивает, а что навальный -то фашист? Тот не смог объяснить. Ну, говорит, ну вот ты понимаешь, ну ладно, там Навальный фашист, там этот такой, этот такой, нет вопросов. Но эти все украли, дети у них за бугром, там все у нас развалили. Знаешь, какой аргумент был у Ватника главный? Ну, представить не могу. Да. Мы этого не знаем. О то, что Навальный фашист, эта, сука, это сука знает. Да. А то, что а, Путин нет, все да. спиздил, не знает. Понимаешь, как ему выгодно не знать? Ну, я говорю об этом, что чтобы не краснеть, да. не стыдно было, они приду, придуливаются. Вот такие дела. Спрашивает Мальцев, где революция? Очень жаль, что ты ее не видишь. Вот реально, что ничего не изменилось в объективной реальности вот в мире, что у Вовы, у Вовы не изменили, не изменилось сейчас положение, просто в пространстве изменилось. Да? Вову поставили раком, это совершенно очевидно для всех. В том числе и, и благодаря тому, что идет наша революция. Просто сплющили Вову. Окружение его еще тут вот пишут. Песков лежит у Путина. У него еще есть окружение, которое лежит, и он еще надеется, что пока все остается так же скоро Мальцев при царе ссылку отправляли, а ты сам уехал, потому что меня бы никакую ссылку не отправили, вы же понимаете. То есть меня бы прям как бы уморили в тюрьме. Тогда вот, да. я убегал, мне конкретно сказали, беги тебя в КПЗ, пористать. Вот вводятся долгосрочные послабления по программе ипотечного кредита для молодых семей. Мне нравится послабление. Это прям как... Это, помощь, да, да, послабление, да? Пурген будут давать молодым семьям для послабления. Эх, мразот, а ужас какой-то. Про какие-то налоговые амнистии тут несут. Как будет хорошо в 2018 году и налоговые амнистии, и послабление. И все, вот мы... Им будем делать послабление, когда они у нас на индигирке колоне будут. Мы прям пурген будем с едой давать, чтобы не задерживался ничего, чтобы послабление да, было. Вот хорошо написал противник Путина. Наточи мне свой топор путинских Собянин написал в Твиттере о том, что в Москве отреставрировали 182 памятника архитектуры. Он отметил, что многие уникальные объекты спасены от разрушений. Можете представить, вот этот начальник, который правит сколько, уже 5 лет, и говорит, вот мы тут час на последнем пятом году спасли от разрушения 182 здания. А раньше-то где был? Почему они разрушались-то? Представляешь, это же памятники архитектуры. За вот такой твит надо тащить в суд, в тюрьму сажать. Это было еще долго, да, перед выборами, но надо. Еще вопрос, как они спасают. Они это распределяют между собой и церкви, как и собой. И вот эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году. Вот всякие путинские там. Рассказывали о том, что колл-центры сократят бухгалтеров начального уровня, специалистов по страхованию, операторов водоинформации, модераторов, юристов низкой квалификации, потому что автоматизация рутинных процессов идет. Значит, ни один эксперт про кого не сказал». Кого реально надо сокращать И кого автоматизированные процессы Могут сократить на 96% Чиновников Ни один из экспертов не сказал Ты можешь себе представить То есть они этого вот в упор не видят Олег Слона не заметил Все блядь, всех на экол центра назвал И хрен знает кого не заметил Только чиновник Которых на 96% можно сократить Очень хорошо Такие вот и да, МВД. На да. Даже коммунистическая партия сидит на бюджете во главе жизни. А вот МВД намерено ужесточить наказание за защищение средств с банковских счетов граждан. То есть воспрепятствовать этому, они не могут, благодаря своей дебильной системе, они не могут защиту в интернете организовать. Представляешь? Ну, правильно, если они не могут защититься даже от тех, кто не имеет никаких специальных знаний, да, там что-то репостит и так далее, репостит, и они их сажают в тюрьмы, то как они от хакеров-то защи защитятся? Представляешь? Поэтому они говорят, да, мы увеличим наказание, что если хоть одного поймаем, ну, мы его навсегда посадим. Он табер, ну, они назначат хакеры, да, они не могут, тогда да. это необычно делают. Возьмут человека в компьютер, загрузят ему все, что нужно. И все, же давно знаем, что ни одного суда нет? Это точно. Бастрыкин отреагировал на задержание пьяных следователей под Смоленском. И вот он там, блин, я их там разнесу, отправил туда проверку и так далее. Вот это самое серьезное преступление, которое совершили следователи, ну, напились они в Новый год, ну и хрен с ним. По большому счету, следователь, основная коррупционная часть вот э, В коррупции это основной винтик сейчас, в настоящий момент. При помощи следователей загибают малый бизнес, неправомерно возбуждают дела, совершают массовые преступления. Но самое главное их преступление, потому что они напились в Новый год, просто охереть, перестать. А есть доказанный вот эпизод про таких следователей? Вот то, что в Нижнем Новгороде задержали мэра Сорокина... И вот там ему вменяют эпизод, где он со следователями вывезли в лес человека. Сорокин топором грозился отрубить ему ногу, пытали, одевали пакеты. И выделили у него показания, что якобы на Сорокина, компаньоны Сорокина готовили покушение. И благодаря этому этих людей посадили на 16-14 лет. Вот они через 10 лет вышли. И уже в международном суде, и уже в Верховном суде России уже доказано, что этого человека вынудили... То есть в Верховном суде России уже доказано, что имел прецеденты, уже уголовные дела против этих следователей. То есть ты представляешь вот такие же по объему бизнеса, как да. делались дела. С этим Сорокин еще был в дорожном фонде заместителем, и двух своих начальников там они вдруг с Карпастижем скачались. Один был с ним на шашлыках вместе, и вдруг утонул мастер спорт поплаванию. Вместе с Сорокиным были вдвоем. Тоже там какие-то следователи помогли притопить? Мальцы, куда пропали? Телефоны, что были под видео, там же вайбер был и телеграм. Повесим телефоны, наверное, в понедельник или во вторник. Так что для связи есть возможность. Сейчас пока пишите на почту. Те телефоны, они уже не актуальны. Так, у российской армии появятся собственные акванавты. Пока-пока алканавты, они, собственно, а теперь появятся акванавты, представляешь? Канализация нафты нужны там, чтобы там синие плавные там. А между прочим, ты знаешь, что вот боевые плавцы и вообще вот эти подразделения и соединения даже аквалангистов целые, которых по Советскому Союзу было очень много, там парус на этом на Балтике был в этом, в, в, на Черном море группа была, и, то есть их там если вот набрать их целую наверное, бригада целая да, соединение, целое. даже на озере Байкал и, и, и, и плавцы были, как это не странно, да? ну, Так вот они знаешь куда все делись? Да. И когда контр адмирал вот этот я уж не помню стал замом у Начальник охраны Ельцина, как его? Ну, ельцинский начальник охраны-то это. Да, Коржакова. Он всех боевых пловцов притащил. Вот, ну, вот то, что кажется. сейчас называется ФСО. Нет. Охра охраняли Ельцина, они потому Пловцы. что... А Шойгу-то ты рассказывал, как он оценивал оборудование. Ну да, да, да, да, да. Вот. Первый акванавт Рогозин, да. да. Эти акванавты это... Жесть. Вот российские военные смогут подавлять враждебные спутники с земли. Представляете, какие фантазеры, какие рождественские сказки такие. Будем, будем знаешь, мы их подавлять. Взлететь нихера не могут. Просто на реальной ракете, сделанной в Советском Союзе, да, на тех двигателях, которые на складах, их просто там пыль сдуть, да, протереть спиртом, ну, даже спирт весь украли, да, так бы протерли спиртом, присоединили, улетели. Самое главное, они по 170 тысяч на освещение папами ракет подали. Да, да, да, да. А заменили серебряные припаи да. на обычные. Это тысячу сэкономили. И вот поэтому и падают ракеты. Да. да, вот еще интересная новость уже, так сказать, она, наверное, вот вчерашняя все-таки. А, или, или сегодня ночью это было. Ил-76 не смог приземлиться на базе в Сирии. То есть туда прилетел 76-й ну, ил Ситуация какая? Понимаешь, если захерачили полосу, это объективная реальность, вот она разбита. Кто же скажет, Илу, 76 вылетай из России, там, из Жуковского, и лети сюда. Или они а, рассчитывали ее сделать до прилета. Нет, наверное, он прилетел, покружил, покружил, что бы ему было кружить. И все, и полетел, причем летел через Турцию. Ну, была опасность, если приземлиться, там второй раз нападут. Да, но, но вот люди говорят, что это, скорее всего, был летающий госпиталь и не смог он туда приземлиться, в Сирию. То есть, значит, какой-то другой путь эвакуации раненых они будут использовать. Вот такие дела. Очень интересно. Кто знает, о чем речь, с нами свяжитесь, расскажите. Вот такие дела. Это воздушный госпиталь. Да, все говорят, что это воздушный госпиталь. Скальпель называется. Пишут, что висним. А вот вот интересный комментарий, Дмитрий Сергеевич. Момрос mm. Мальцев. Мальцев, Собчак, Навальный. Все вы критикуете, ругаете и хотите все разрушить. Но что вы предлагаете взамен разрушенных? Какой дурак, а, разрушить? разрушить -то? Что разрушить-то? Что можно разрушить? разрушить? Вот человек приходит... В разбитый дом, вот такой вот, где уже жильцов практически нет, какие-то бомжи, да, там все обосрано, там вот все, блядь, загажено, куда не наступишь, в говно пойдешь, окна все выбиты, газа нет, света нет, ничего нет, и приходит, приходит и говорит, бля, ну тут такой пиздец, и вдруг выходит такой вот, вот кренчатик говорит, вы что, ну пошли, на, как, вы что хотите мне тут жизнь-то разрушить, ты что вообще, у тебя что в башке-то, человек, образуйся. Возьми, прочитай нашу программу, чем мы хотим. От долгов тебя дурака избавит. Ты же по кредитам должен? Должен наверняка. За все должен. Долю тебе хотим в национальное богатство дать. Тебе, дураку, хотим дать в долю. И сами себя подставляем под путинские ножи. Чтобы ты, дурак, жил хорошо. И дети твои, может, они умнее станут. Мы их сможем обучить, вылечить, блядь. Потому что одна только надежда, у нас других нет. у нас все такие дураки, как ты, блядь, бля, бля, понимаешь? У нас одна надежда на тебя, дурака, что от тебя родятся дети, которые будут умнее тебя. А вот, если в Слава, Майсел... в Лондоне ты отлично идешь, а? Если в программе Мальцева пересмотр структуры собственности. Так это самое главное, что мы конечно. все сворованное, хотим вернуть в Россию, Естественно. Это первым пунктом идет, самое главное, первым пунктом и чем мы... отличается от всех остальных да. политиков. Никто больше не говорит. О На доле национального граба... богатства о национализации, о возвращении награбливанного и Но о люстрации. Говорит, да? конечно. Так, Вашингтон приостанавливает помощь Пакистану в области безопасности. Ну вот это вот зря вообще. То есть я понимаю, что каким образом действует э, Трамп. Да, вот здесь опять, э, там он вдруг политиком становится, а здесь он становится опять Барыдой. Он говорит, они вот там в области безопасности себя ведут неправильно. Давайте им сократим, потому что ну, там ассигнование-то огромное. Давайте сократим, все равно ничего не получается. Ну, чтобы деньги не тратить. Но они... Там, по крайней мере, премьер-министров сажают, которые воруют коррупционеров. Там, по крайней мере, пытаются люди, есть люди, которые пытаются что-то сделать. Сейчас не будут помощи оказывать и этих людей всех там запытают. Ну, Показуху устроил mm. тоже, -то, министр посадил. Все, может вот, быть, на улице. Да. И вот после слов значит, Трампа о том, что Пакистан получает финансовую помощь от США, но не борется с терроризмом, оно имеется в виду Талибан там и так далее. Но Талибан ⁇ это особая структура. Пакистан не может открыто брать и бороться с Талибаном, да, потому что... Ну, да, есть, есть определенные у них традиции. И, кстати, американцы сами эти традиции поддерживали. Сами, когда там ну, советские сидели в Афганистане, да, они снабжали всю эту шоу нынешнюю, снабжали и стингерами и всем на свете. А теперь они говорят: слышь, вот они были друзья, а теперь они стали сразу врагами, в зад давай, так не бывает. Понимаете? Вот. и Вызвали посла американского, там какое-то внушение провели, но я думаю, что пытается Пакистан договориться, что вот все эти реакции на критику, это не более чем желание договориться, потому что, ну, конечно, контроль над Пакистаном у США утрачен, был более серьезный контроль, когда советские сидели в Афганистане, а соответственно и безопасность в регионе Уменьшилась регион стал более опасный. Индия с Пакистаном в таких отношениях, что может в любой момент что-то разразиться. Да, там, там обычно все спит, спит, спит. Вот такой вот, плеющий вдруг раз, кто-то Бабах, да их все началось. Да, опять замес начался. Поэтому ситуация, мягко говоря, там неприятная, очень неприятная, тем более, что там вот опять. США отнесли Пакистан в странам, нарушающим свободу религии. но ну, естественно, если там убивают христиан, открыто, если происходят всякие вещи совершенно чудовищные. Конечно, это так. А еще вот Госдеп обвинил три бывшие республики СССР в нарушении религиозных свобод. Можно даже было не читать, что это за республики. Сразу понятно, что это Таджикистан, Узбекистан и Туркмени, И сразу же понятно, что все эти... Республики находятся на пути ИГИЛ, на естественном пути, и если они не сделают определенных выводов, вот сейчас они будут опять орать, что Госдеп, Америкос, они там что-то неправильно говорят, у них там какое-то предвзятое отношение, мы это сказали в 2014 году, что если они не пересмотрят свои отношения с точки зрения, так сказать, народа, с точки зрения религии, то получат у себя ИГИЛ, причем по полной программе. Ну, видишь, там не слышат. А потом скажут, что это им все американцы организовали, понимаешь? Нальцов, ты смешон, Руслан Беляков. Блин, а вот... я... Беляков, я хотя бы смешон, а ты вообще ничтожен. А вот Николай в Кремле, одни уголовники. Как и он сам, опасен для всего мира. Но только об этом мы говорим. на сколько расследований провел. Это уже всем должно быть очевидно, что там преступники, которые заслужили по несколько сроков пожизненно. И, конечно, они держатся зубами за власть, чтобы самим не казаться на трибунале. А вот какой-то отрыжка, да, Сергей и отрыжка, отрыжка Путина. Надо, рекомендует себе опрыжка, опрыжка, извиняюсь. Ну, лучше хороший ник, отрыжка Путина. Мальцев, ЧМО, приезжай назад в Россию, матушку. Обязательно приеду, отрыжка. Обязательно. И будет так у вас. У, да, такая будет отрыжка у вас, у всех путинских, ты даже не представляешь. Просто, блин. А вот. Эрдоган заявил, что соглашение Турции и США теряют силу. То есть такая вот такая угроза завуалированная да? А в общем-то это не ответ. Там говорят, это ответ на, э, значит, то, что жюри присяжных суда США э, признали вину заместителя гендиректора турецкой фирмы, вот этот Халхалкбанк, Махмед Атила, там такой Атилов, да? вот. И он, значит, нарушил режим э, санкций в отношении Ирана. Ну, видно, там денег подбрасывал, ну, как что-то Да, что это, наверное, да там он не посмел. Да, суд это, суд это. использовал жюри присяжных. То есть, реальные были доказательства. Все, ну, проголосовали. Эрдоган прям не истовствует по этому поводу. Но, может, нет, город, да, да может, миллиард у него там. Может, просто он на США зубами щелкает. В общем... Турции, конечно... В первую после Путина, он понимает. Да, Турции он службу очень плохую, сослужил Эрдоган очень плохую. Закончится это все плачевно. Такие вот дела. И Минфин США расширил санкции против Ирана. Ну вот ты знаешь, в чем мне всегда не нравится в США? То, что они всегда потом это делают. А после... Да, да, да. Почему? Ну, Почему? да, Почему? Ну, Почему? да ну, говоря, надо сразу да, яйца выворачивать. По да, конечно. Почему? Почему началась Вторая мировая война? А потому что Рузвельт санкции снял в отношении Гитлера. Ну, никогда бы Гитлер ни на кого бы не напал, если бы у него не было тетрадиоцинца. Никогда в жизни бы он не напал. А когда ему продали всех лошадей с армией, английской армией, да, и ты третил свинца, хоть там улейся, ну, конечно, почему бы не воевать? Всего-навсего, санкции и все, и никакой ну, войны, что, по крайней мере, в 1939-м. Нужна была эта война. Они стали владеть миром после этой войны, и доллар стал единственной мировой валютой после этой войны. Да, ну, понимаешь, нужна она была, не нужна, фиг ее знает, но то, что она случилась благодаря по крайней мере, одна из причин, очень важная, это отмена санкций. Ну вот здесь тот же, же самое вариант. Потому Но случайно же ничего не происходит. Отмена санкций – это одно из властных действиях, которые запрограммированы. Мальцев, расскажи, как поставлен бизнес по производству дешевых машин в России. А в России разве есть дешевые машины? Мы, да, мы, мы были в Тольятти, видели все, и общались с работниками завода, и знаем всю поднакотную, там нет никаких дешевых машин. То есть себестоимость, ну, наверное, относительно цены, там, ну, процентов 13-11, наверное, этого автомобиля. А все остальное в карман Вове его вот козлам идет. И.. Совбез ООН по инициативе США обсуждает ситуацию в Иране. А Россия говорит, тут да рано еще что там обсуждать и так далее. Иранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиков. Вот. Ну, та, та же самая ситуация, что а, с 5-11, да, террористы, экстремисты, там, ну, все такое прочее. То есть, не народ выступил, а были Какие-то злодеи, которые планировали беспорядки, которые сидели со спичками там и вот-вот хотели поджигать. Сигер Баринов пишет: вот дурак, Гитлера привели к власти англосакса тупиц. Вот это ты дурак и тупиц. Мы как раз об этом и говорили. Слава я, что к власти привели англосакса. я. А это такой способ Если если бы не.. Так сказать, отмена санкций ему было гораздо сложнее. Почему отменили санкции? Потому что русский глупый был, что ли? Не, так. что в Египте запретили биткоин. Вот не, вот представь, вот пишет, сидит человек, который даже не знает, что такое. Тетовытил свинец и куда его, блять, заливают? Он наверное, думает, его в жопу заливают. Понимаешь? И, и, и критикует, пытается критиковать, показать какой он умный Понимаете? он не вдумывается, ему платят за строчку он написал может быть он, он даже, думаю, и э -э -э -э, запретили в Египте биткоин вот такие же идиоты понимаешь? вот представь, ну Египет, ну в жопе мира находится, ну страна великая на самом деле, почти 100 миллионов человек да? mm. такой туризм был, все засрали нефть газ, который можно использовать, но никогда его на не будут, скорее Саудовской Аравии качать будут вот. и много всего вообще, Нил такая жемчужина и такая река, которой можно организовать судоходство по всей 6 тысяч километров по всей Африке можно таскать грузы, дешевые там все нормально, Осванская плотина есть, дешевая электроэнергия Сейчас эти, а, там, всякие эти харпы сделали они, там, всякие порты, Суэцкий канал, в конце концов. И все это в жопе находится, понимаешь, в жопе. И что нужно сделать в этот момент? Ну, нужно оседлать новую волну, чтобы все это как-то собрать. Выкройки, да, конечно, не грести, да, я... наоборот, сделать криптовалюты. Вот тебе там автомат можешь расчеты вести, как вон на этом, на Кипре. Даже чек будут тебе давать какой-то. Чего хочешь, можно... Можешь... Нет. Люди не понимают вообще, что это такое. Блин, давай запретим. Ну, у нас же так классно. У нас, блядь, Суэцкий канал в жопе, да? У нас нефть в жопе, у нас туризм в жопе, у нас Асуанская плотина в жопе, у нас Нил в жопе, ну давай биткоины запретим. Не это будем развивать, а то к этому подтащим. А вот это запретим. Это вот путинщина, блядь, в чистом виде. Хотя я допускаю, что Шойгу, Путин и все остальные, кто там были, они об этом разговаривали. О том, чтобы запретить биткоины, потому что сейчас у них главная идея Фикс свою валюту, криптовалюту выпустить. Представляешь, у этих придурков. А поэтому они думают, они же опять живут старыми какими-то понятиями. В их понимании, если они выпускают крипторубль, то он должен конкурировать с биткоином. Они, блядь, долбоебы кончены. Это, это, это репутация. Да. Какая может быть репутация <coughs> путинской криптовалюты? Конечно. Представляешь, то, где можно взаимодействовать к общему согласию и развитию, совершенно невероятным. То есть, это очень легко просчитать. Я уж не буду подсказывать этим дуракам. Они тут рубят, берут и курицу, которая несет золотые яйца. Если они организовывают свою криптовалюту, биткоин это та курица, которая снесет им золотое яйцо. А нет, он не понимает. И они не знают, как это сделать. Он хоть вызвал людей, посоветовался, спросил, а как привязаться-то? Ну, как он же делает? Вот он ну, пишет, Путин вас, скорее, забыл немецкий. Но он, видимо, много чего забыл. Mm -hmm. и он ничего не соображает. И вот по косвенным признакам мы видим, что правит окружение уже давно. Например, Сечер суд не является, самый главный, и много других таких Нет. Слава, на кого ты работаешь со рекламой биткоина, или ты настолько глуп? Слышь, Степан Гольцов, когда я в 2013 году сказал покупать, меня спросили, что нужно делать, я сказал, нужно покупать биткоин. Когда я повторил это в 2014 году и сказал, что... 17 декабря случится обвал рубля, но он, правда, 16 декабря случился. Но я, правда, это сказал 12 или 11 ноября. И что на этом надо играть э, и зарабатывать. Вот таких вот, э, как ты, тоже было очень много. Но некоторые заработали на этом квартире. А некоторые еще больше. Как ты. Тысячи раз выиграл. Да. И а вот он... И, и он тут такой крутой себя. Возьми, отмотай и посмотри, что я говорил. Я сейчас тебе говорю. О том, что путинская криптовалюта – это говно. И не будет никакой криптовалюты у Путина. Да нет, потому что главное для криптовалюты – это репутация. Вот дурак, биткоин и МММ спорим, Игорь Баранов. Игорь Баранов, ну ты Баранов, блядь, и таких Баранов я... Видел, знаешь, сколько в жизни МММ, блядь, нашел МММ. Биткоин ограничен в эмиссии, их других не будет, поэтому как не потерять. Ну ладно, что ему объяснить, зачем рекламировать а вот биткоин? Еще... Это гречневая каша, которая сама себя хвалит. Ну, он ему сейчас написал, по криптовалюте Алексашенко разнес этих дебилов. Алексашенко, это мама, который вместе с Путиным, вот он тоже сопротивляется криптовалюте. Ну, это уже на обочине истории... Месте, ставит, Мне ставит, кажется, от бороться. Мальцева все сбегают, кто с ним. Да, некоторые уходят, и всегда это со мной долго, потому что со мной очень трудно работать. В таком режиме э, без отдыха люди долго не выдерживают. Это, а, да, просто да. Только, только самые деньги. Потому что нагрузка физическая нагрузка может быть не такая высокая, но потому что я, может быть, и сам уже не молодой. Молодой я был и физическая нагрузка была не, не, не подъемная, да? А психическая нагрузка страшная, поэтому люди не выдерживают. И я привык к этому, что люди выдерживают очень небольшой промежуток времени. Потом они просто ломаются и все. Но ну, есть, те, процесс, да, и есть те, которые десятилетиями со мной работают и все. Ну, они как-то привыкли. И вот Кадыров заявил, заявил, Америка готовит Ирану Троянского коня. Троянского коня это вот удивительно. То есть, о чем он сказал, я, конечно, не понимаю. Да, он вот, пример ставит Ливию, Сирию, Ирак, Афганистан, Сербию, Вьетнам, и так далее. Все. Все в одно корыто он слил, да. Причем это разные времена, разная политика Америки абсолютно, да. И вот Ливию, давайте возьмем Ливию, Сирию Ирак, да, они похожи. Ливия, Сирия, Ирак похожи на ситуации на Иран, да. То есть везде есть диктаторы, везде есть коррупция. Везде есть тяжелая жизнь народа, везде есть страшное давление со стороны полицейской, э, как бы, братья, как бы они ни назывались. И они должны знать, что подобное всегда развивается подобным образом. Это же, да, он, да. Никому не хватает, что все будет именно так. Так что Кадыров троянский конь. На самом деле, я бы сказал, кто это Троянский конь. Ну, вот, наверное, та система, которая выращивает таких диктаторов своеобразных. Слава, извините, а тут мозг вот мне пишет. Слава спросил Стаса, когда будет реф Панорам на этом канале. Ну, действительно, давно я не выходил с Ред дело в том, что у меня приехала семья на Новый год, я тут с ними время провести Все заболели. И они, и даже я сам, температура под 40. Но сил хватает еще вести канал. Но как вот выздоровлю, я подготовлю на следующей неделе программу. Так вот, это камень в мой огород. Делать революцию чужими руками надеяться на трон то, только дебил может. Во-первых, революцию мы делаем своими собственными руками, начнем с этого, да? а во-вторых, на трон никакой мы не надеемся, потому что мы вообще надеемся, что никаких тронов не будет. Мы надеемся на народовластие и считаем, что Россия заслужила народовластие. Вот по поводу Троянского коня продолжаем. В Чечне полным ходом идет строительство мечети имени Рамзана Кадырова. То есть в Шали, в городе Шали это происходит, то есть Кадыров там в городе Шали шалит. Извиняюсь за, за каламбур, да. Ну, шалит он давно, то есть мечеть мечети вначале появилось имени папы, потом появилось имени мамы, а теперь и имени сына. Представляешь, то есть такие вот мечети папа, мама и сын, мне что-то это напоминает и точно не из ислама напоминает, да? Вот, так что, дышалится да Кадыров, конечно. <смех> Про троянского коня пишет. Собчак троянский да. лошадь, Ксюша троянская лошадь. Ну, на выборах это точно абсолютно троянская лошадь. Абсолютно и, да, ты. и вот Ким, Ким Чин Ин опять отличился. Он в Новый год решил там всех напугать, <смех> запустил ракету. Мы, мы же не поняли, почему он стал с... Южной Кореи там общаться А ГАЗ все очень просто Он запустил ракету, она пролетела 70 километров И упала на город Хвасон 12 называл Шлепнулась, большая ракета Шлепнулась на город, представляешь То есть там нормально так Вот этот город Топчхон Население 237 тысяч Ну неплохо Так Порезвился тоже. И бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заочно приговорен на родине к трем годам тюрьмы. Представляешь, за что его приговорили, знаешь? За то, что он не тех помиловал. Обалдеть. То есть граммы ему не могут предъявить. Там какие-то пиджаки ему предъявляли, у парикмахера не того стрикся. Потом все равно это даже не смогли предъявить предъявляет, что не тех помиловал. У нас людей сажали ни за что. Да. Кто-то помиловал не тех. Помиловал. Помилу... Это... это его право. Да. Вообще незыблемое. Он может любого помиловать. Идиоты. Это не идиоты. это. Троли, да, да. Да. А вот президент Молдавии Дадон заявил, что закон об изменении кодекса э -э -да, о телевидении и радиовещании, который запрещает трансляцию в стране новостных информационно-каналитических программ, представляет собой посягательство на свободу и так далее. И наложил вето на этот закон, но Конституционный суд Молдавии нисколько этим не смутился и разрешил обойти вето Дадона. Сказал, да, пошел. На... Он все не президент. И все. Но самое веселое даже не это. Самое веселое, что в Госдуме пригрозили ответными мерами на запрет российских новостей в Молдавии. Меры обычно зеркальные. То есть Молдавские новости надо запретить в России, да, да, да, да, да, да, да. Ну представляете, что -то они несут-то ответные меры, какие на запрет новостей, запретите их новости, молдавские, ну запрещайте, эх, молодцы, ну а. вообще, и Трамп перезвал, призвал перейти на систему голосования по удостоверению личности, вот представь, что Америка такая костная система, но все равно вот какие-то движения вперед делают. Там, может быть, они редко, там раз в десятилетие, а то их 20 лет это движение вперед. А в России, вот как собака за хвостом крутится, вот вся избирательная система, она проходит этот путь тысячекратно. А одни и те же законы меняются по схеме такой, чтобы каждый раз был новый закон и каждый раз не исполнять никакой. И точно так же выборы то, да, в, то, то в прямое, то депутаты то те, то эти кто вот в доме Клинтон 4 Клинтон пожар был в Нью-Йорке а еще ФБР какое дело возбудило против Хиллари Клинтон ну не в отношении ее, а там по фактам то есть они хотят выяснить какие преференции она обещала тем, кто денег давал на выборы Интересная тема. И индекс Dow Jones впервые в истории превысил уровень 25 тысяч пунктов. Причем вы понимаете, что в 30 ноября, то есть фактически 1 декабря, это было 24 тысячи. И за месяц два еще тысячу накинул, представляешь? И что есть такое Dow Jones? Это промышленный индекс США. То есть ну, никто особо... Не надеялся на промышленность США и вдруг раз и еще тысячонку. Это очень серьезно. Это такая заявка, которая может реабилитировать, так сказать, Трампа с точки зрения всех косяков, которые он по мнению оппозиции и по мнению демократов допускал. То есть он говорит, да, ребят, ну да, там, даже если он соглашается, да, я накосячил, ну вот, смотрите, Купил. да, вот, уже искупил, уже искупил, понимаешь? То есть промышленный индекс шагнул таким образом, он же не просто так да. шагает, то есть завтра окажется, что в Америке безработных нет. При таком развитии робототехники еще окажется, что нет безработных, потому что, потому что ну это значит развитие производства идет семимильными шагами. И если недавно ВВП Китая сравнивали с ВВП США, то сейчас уже не сравнивают. И даже для меня это новость, представляешь, уже не сравнивают. То есть у Китая произошло замедление, а США наяривает и по полной программе и вот этот скачок связан, конечно, с продажей на экспорт газа, нефти и вообще всех ресурсов, которые раньше Соединенные Штаты не продавали ну кроме этого и все остальное производство растет О, мне вот говорят, что я майданный там такой на зарплате Госдепа, слышь вот там э, и, и из Киева патриот Хренов Антон Высоцкий ну ты позвонил в Госдеп и сказал, слышь, вот что ты это там у вас на зарплате мальцев, а вы ему что-то зарплату ни разу да не тех, заплатили. Да. да, вообще ни разу. Может, они тебя, пидораса, послушают, кончину. Нас-то они никак не слышат, ты видишь. Да. Продажи электромобилей в Украине в 2017 году выросли более чем в два раза. Представляешь, это на Украине. А вообще случилось страшное. Да? Норвегия, как всегда, всех поразила, стала первой страной, в которой продажи электроавтомобилей стали выше продаж обычных авто. То есть в Норвегии в декабре 52% проданных автомобилей были электрические. Даже в Европе, я так понимаю, в западной, в остальных странах нет этого. Ну, в к тому, что нет, скоро будет не нужна. А вот тут такой комментарий, Вячеслав, как бы против тебя не настраивали, и сам видел много тебе сокрового, но, по-моему, ты искренне на время лечишь. Не верю, что ты от Володы. Но как можно еще сомневаться? Нас здесь вот мы скрываемся, уголовные дела – и мы от Володи. Мы террористы, экстремисты мы. А, а вот я смотрел передачу, там какое-то сборище было, свободные кто-то там. Я посмотрел, там вот сидел один лысый, говорил, рядом с ним пидарок такой, все это в рот прыскал, в лосинах, в сапогах по коленам такой. И он заявлял, что я вот сидел, но ну, меня выпустили через два года, и я вот теперь против мальцев, говорит, не надо. Так что ж тебя выпустили, козел. Тебя выпустили потому, что ты стал сотрудничать, и теперь вот, подонок, э, говоришь против Мальца. Вот нас-то бы не выпустили, да. а то у него отменили дело. Мы же знаем, что ни одно дело, виноват, не виноват, значения не имеет. Если тебя посадили, тебе припаяли. А если, как он говорит, оказалось, что он не виноват. Не бывает у нас виноваты. У нас все невиноваты. Да. Но это не мешает им а сидеть. А если тебя отпустили, козла, то это вот первое и главное, что ты как раз ФСБшный хорек. Мальцев, а вы мне разрешите превселюдно убить Путина? А Вы знаете, вот Гаврил Принц, наверное, ни у кого разрешения не спрашивал, да? <реклама> да, и Влада Черноземов тоже ни у кого не спрашивал разрешения, это вы сами как-то можете а, для себя определить, так что, Apple признал наличие уязвимостей в процессорах для iPhone, представляешь, какая прелесть что-то у них там посыпание головы пеплом началось, то они признают, что специально программу включали, которая уменьшает мощность процессоров старых айфонов. Теперь они говорят, что они уязвимы. Что происходит? У них огромная сумма, сосредоточилась, я так понимаю, 300 миллиардов с лишним, которые девать некуда. Они сидят курят, у них опять сейчас по итогам года новую, вы выплывет. Писать, да. да, выплывет. что -то они какой-то самокопанием занимаются. Странно. Мальцев Доходяга политический. Ну, что это хорошо. Эх, Кто Доходяга, да. Вот. И... Три человека погибли во Франции из -за урагана Элеонор. И э -э рассказывают. Вот вы говорите, в Москве-то там погибло столько народа во время урагана, а во Франции-то трое погибло, но они не представляют, что чё, чё, тут во Франции творилось, что это за Элеонор, который там по по унесла, в Швейцарии унесло нафиг поезд. Представляешь, поезд снесло, стрелится по ураганам в Швейцарии. Такой ураган, мам, не горюй. И не в Москве... Да, да, ветер 150 километров в час был, представляешь, и три человека всего. И в, если такой был там в Москве, там пол Москвы погибло. Жесть. И бездомный вынес из парижского аэропорта порядка полмиллиона евро. Такой молодец, представляешь. Оказалось, жил какой-то бездомный там в шарли де Голе. И... Там что-то какие-то, он, значит, катался, копался в мусорных баках, знаете, в мусорных баках он там катался, на видео есть, да, вот, и, значит, ну, на баке как-то проезжал мимо компании «Лумис», которая занимается операциями с наличными, вдруг увидел, что дверь открыта, зашел, унес два пакета, потом уехал в Бельгию, а из Бельгии куда-то растворился, похоже, улетел к себе в Африку, унес он 490 тысяч евро, О, такой вот, видите, такой интересный, чувачок, накатался. Да, накатался на баг и... Вот сейчас лауреат Нобелевской премии от Варбург заявил, что рак – это не болезнь, что это изменение кислотности в организме. Из-за этого происходит просто, там, так сказать, мутация клеток. Ну, Наверное, все-таки не мутация, а какое-то более правильное слово у них есть, но я не специалист. И вот он об этом рассказывает и даже сказал, как профилактировать, что лучше всего – это брать шипучку делать, ну то есть лимонный сок, соду и воду, и это самый лучший вариант с точки зрения профилактики, мой родитель покойный пил этот напиток практически каждый день, но он правда за, за немением лимонов часто брал лимонную кислоту, а один раз ошибся и вместо соды нафигачил, как она называлась, персоль что ли, для мытья посуды, выпил, Потом не понял, что это такое, представляешь, какую-то хлорку выпил, ну ничего, все нормально, поблевал, да, и все прошло. Так что, и похищена самая дорогая в мире бутылка водки, шестикилограммовая килограммовая бутылка Руссабалт, отделана золотом и серебром, украдена из бара Кафе 33 в Копенгагене. И вот хозяин очень переживает и говорит, что, наверное, бывший сотрудник упер. Ну, бывшие сотрудники часто что-нибудь упирают, в клюве уносят. Ну, там видео есть, как чувак ходил, смотрел по полкам, потом схватил и убежал. И вот самая невероятная новость, это вот сегодня, конечно... Вот представляете, готовится свадьба принца Гарри в Англии. И казалось бы, ну что нам русским, да, этой свадьбы принца Гарри. Как вы думаете, сколько будет стоить свадьба принца Гарри? Ну вот э, там Путин свою дочь выдавал, интересно, там сколько это стоило. Да? Вот свадьба принца Гарри принесет бюджету Великобритании более 700 миллионов фунтов стерлингов. Есть, принесет, Да, стоимость отрицательная. Ничего не стоит, мало того, еще денег заработает. Вот так устроено, понимаете? А наши суки, если они устраивают какую-то свадьбу, но ну они должны всех пенсионеров обокрасть, они должны всех бездомных там обокрасть, все, все упереть, они должны, они должны повысить на электричество цен. А свадьба у судьи поганой, у дочки 2 миллиона стоит, а принц Гарри нет, сам деньги в казну несет. Представляете, парадокс. Вот такие дела. Так что, бывает. Давай прочитаем, наверное, сейчас, то, что прислали сообщение на донаты. Сейчас я... Опа. Так, Вячеслав, ваше мнение, в чем заключалось шутка рыцаря Панаев-Скобичевский да? ну там же было сказано а, господин Панаев-Скобичевский что а, рыцарь не, не умело пошутил или как-то там по поводу добра и зла да? помните я думаю что шутка рыцаря как раз заключалась в том что он а, сказал об относительности добра и зла. И ему было бы представлено, была возможность понять, что он ошибается в течение многих столетий, чтобы он мог понимать, что добро и зло они абсолютно неотносительны. Так что, думаю, об, об этом шла речь. Дронов по усмотрению. А вот конь рейтинг, рейтинг падла пишет. После падения цены на нефть единственным достижением Путина осталась только победа в Великой Отечественной войне. Да, верный, Марин слав Добрый вечер, всем нашим привет. денежка как обычно, революцию. Пока особой движухи не наблюдается, Москва догуливает дурацкие каникулы. Вот в этом догуливании вы уже видите, сколько ментов, сколько всего, и никого никуда не пускают. И совершенно обстановка такая вот сейчас, знаете, на что похоже, Похожа обстановка в Москве, да и вообще в России, ну в Москве в частности, Москва и Петербург, похожа на то, что Ремарк описал в «Триумфальной арке». Он описывал Францию перед, Первой мировой, о, перед Второй мировой войной, то есть э, пир во время чумы. Вот сейчас пиздец наступит, но ну, народ не хочет это видеть, смотреть, они там что-то бухают, тут публичные дома ходят кто-то еще что-то там вам посыпает мелом, холодным льдом, чтобы они изображали из себя покойниц и так далее. То есть происходит вот какая-то вот перверсия, не только сексуальная, но какая-то вот она, я, я бы сказал, вот социальная перверсия. Вот это то, что мы сейчас видим в Москве. Опять появился бывший эшник, соскочивший перед 5-11, съехидничал по поводу отъезда Славы, желает наверное что обосрался и решил не служить режиму жалеет наверное вот а глубятнику андрей врут по телевизору ограбит а по-настоящему да прочитает прочитайте телеграм-чат, где отправлен код такой-то. Я писал по поводу различных криптопроектов, но описал только самое простое. Далеко не все так, как не вижу заинтересованности. Услышав этот донат в эфире, я пойму, что информация дошла, и вам э -э -э, не интересно делать что-то реально. Спасибо, мне очень интересно реально. Но я не знаю, про какой телеграм-чат вы говорите, Вот в чем, в чем дело, да? Поэтому, почту, да, вы, понимаете, лучше всего прислать на почту нам www.мальцов 64, собак.gmail.com, и все, и, и с удовольствием мы с вами будем сотрудничать, потому что вот эти вот вещи, мы для нас это темный лес, все эти телеграм-чаты, мы вас там нигде не найдем, тем более я не знаю, о каком чате вообще идет речь. Слава, с Новым годом, всех благ! как считаете, является Путен и его духовный наставник любовными Голубка Вишбольна. Попы в последнее время властвуют. Неужто властью делится или это? Старческая попа смекнули и пользуются пока, дают шанс. Я думаю, что это не от большого ума люди, которые такие как Путин, ну недалекие, да, и понимают, что они недалеки. Те, кого уволили э, в звании майор в 40-летнем возрасте из КГБ с присвоением звания подполковник при выходе на пенсию. ну Представляешь, у меня такие, ну дру, не друзья, это сотоварищи, 30-летние, кого уволили майорами как бесперспективных. Ну, им было 30 лет, а им было 42. Представляешь, насколько он бесперспективный был, этот Путин. И конечно, да, и, конечно, когда вот сейчас он смотрит на все это и думает, блядь, ну вот он мудак, да, у него, он, он, он ничего не умеет, ничего не знает, даже немецкий язык забыл. Так как можно, кроме промыслом Господа, объяснить то, что он у власти, и его такой народ, как русский, еще просто не растоптал? Конечно, и я Но думаю... Ну, да, я думаю, что навряд ли, конечно... Если даже Путин гомик, навряд ли он там с Гундяевым что-то. Э, нафиг ему Гундяев старый. Да, мало же надет. Но они меняются же. Сказали же, забыл язык не просто там двойников, тройников и удлинителей. А вот спасибо хочу сказать, мозг и добрый Сашка. Они мне пишут, будь здоров, я чихнул его и спасибо вам. Тамара... С Новым годом, годом беспокоит 18 марта, если Путин даже минимальным числом голосов победит и наплюет на наш бойкот. Что будем делать? Да они нарисуют любое число, как вы не понимаете. Они, они нарисуют, что пришло на выборы 99%. Но мы это будем знать реально. Мы же будем контролировать каждый участок, сколько пришло. И таким образом мы будем видеть всю нелегитимность И покажем всему миру и друг другу Потому что еще есть люди у которых какие-то сомнения Здесь уже не будет никаких сомнений Ну там где 16% за Путина Ну ватников ну, Мы это всегда и говорили Ну 16% Еще он должен Россией управлять который 16% ватников Ну пусть он соберет эти 16% Уведет их на Индигирку с Колымой да? И то я думаю там не согласятся те кто там не ватники Держи, Дяслава, прорвемся. Комнатный экстремист, спасибо, прорвемся. Алексей В. Немного, но на правду. Спасибо большое. Значит, вот сегодня, наверное, мы будем тогда заканчивать или еще? А вот еще комментарий, где он, Ты что ли будешь контролировать? Конечно, мы будем контролировать. У нас есть ресурс по всей России. И не только... Когда говорят про навальнерские ресурсы, у нас есть и свой ресурс в 89 городах страны. Так что будем контролировать. Да. А, вот Ерванов пишет. Майсер, там секретные чаты в можно создавать. Разработка Дурова. За то, что Путин отобрал у него контакт Одноклассники и Майдур. Там скрытые шифрования. Хакеры не пробьют, даже переписку. Ну, мы вот говорим о том, что нам здесь нужны специалисты, программисты, и у нас, тем более, проекты, которые мы развиваем сейчас, приходится на удаленке общаться. Нам кого-то нужно сюда, специалиста. Мы говорим об этом. Пока нам... Ну, некоторые думают сейчас, но пока у нас не откликнулись. Если кто-то желает приехать, помогать нам из продвинутых программистов, то мы ждем. Да. Слава стрим были всегда два часа, чего так на рано уходить стали. Нас кого, многие говорят, что что долго такие вот дела. Ча. так. Турция устала от переговоров о членстве ЕС, пишут. А еще написали, что бутылку водки нашли пустой, э, без водки. То есть этот человек выжрал, похоже, эту водку. А. Так. А все равно, без Мальцев не стыдно, очень стыдно, я вам честно скажу. Каждый день бывает стыдно за Россию, каждый день бывает стыдно за ватников за то, что происходит. Вот начинаешь читать твиттер и все, прям волосы дымом стоят. Уже вроде казалось ко всему привык. Вот ничего, не удивляюсь. И к блинам на лопате. И то, что говно взрывается. И в любом случае чувству, чувствуется ватников, стыд. Да. Я да. Так. пантипутиноидов да не, ну они иногда на клюшку подают, вы понимаете, нельзя играть в хоккей да без противников, поэтому мы баним особо распоясавшихся, да там каких-то, но не всех. Да. Мальцев, когда будем рубить головы путинских? Хороший вопрос. Тогда окончательно победим, тогда уже и будем принимать решение, что делать с путинскими. Кого? Кому голову бить, кого миловать, кого чего. Это уже. Для этого будет трибунал, для этого будет система определенная, которая. Главное, что они должны вернуться для начала Да, конечно. Спасти да. себя, потом уже. Ну, кстати. Стыдно и мне, Слава, как я тебя понимаю. Да, да и каждому человеку стыдно. Как человек говорил, приличному человеку стыдно даже перед собакой. А представляешь, перед целой страной. Целая страна, столько людей, которые беспомощны, которые нуждаются в помощи взрослых, умных. Столько, я не знаю, детей, мамаш, инвалидов и все. не как галчак, понимаешь? И, и, и вот эта вот мразота Вова со своей братья, вот эти мерзкие сечины, вот эти твари, понимаешь, которых нужно просто всех беспощадно, просто беспощадно ликвидировать. да? Ну, после трибунала, конечно, но они вызывают такую ненависть очень часто даже к самому себе. Он же, блядь, ничего нет. А висит. Да, висит. Чего же я их не могу? Вот этих вот. Ну так вот, встретиться в темном переулке с этим пидорастом, ну я бы вырвал из него кадык, из этой суки, понимаешь? И все. А нет, не могу я встретиться с ним в темном переулке, потому что его охраняют хмыри, ФСБшники и вся мразота, вся система да, государства. окружают все преступники, которые да, да, тоже до да, него да, да. Как бы до него добраться не так просто... Да. Спасибо, что вы нас смотрите Спасибо. Революция продолжается и Если кто-то в этом сомневается Принимайте участие И вы увидите, насколько это круто Вы увидите, насколько сейчас Время спрессовалось И вот этот маховик Начинает раскручиваться Раскручивается в обратную сторону То есть все, что происходит сейчас Происходит против Путина и его братьей. Спасибо, до свидания. До свидания.